Здравствуйте, друзья! С вами Аллера Руденко, и сегодня я расскажу о хрене с медом. Это не тот хрен, который продают в магазине в баночках. Это настоящий хрен, выкопанный на гряде. Потереть его лучше вот на такой машине. С одной стороны, сок течет вот там вот над ним. Потом с этой стороны отжим. Все это в банку. Ну и желательно быстро это делать, чтобы не улетучился. Все полезные вещества. Потом берется березовый сок. Вот такой вот отбродивший. Вкус у него кислый и резкий. Кстати, когда сок ставите и бродить, добавляйте немного меда туда. Ну, Можно литров на 10 рюмку меда. Он получается очень приятный вкус. Добавляется сок вот столько примерно меда. Размешать в эту баночку. Перемешивайте тщательно и пусть постоит немножко. А потом возьмите, откройте крышку и понюхайте. Лучше этого делать не надо. Вы узнаете, что такое настоящий хрен. До новых встреч. Заходите на сайт самоделчеловод точка Подписывайтесь на канал.